Thank you. так всем добрый день сегодня у нас необычный обзорчик на достаточно старый сканер canon late 25 который поставлялся еще в 2006 году ну и предназначен для старых операционных систем а именно для xp и висты но и по настоящее время то есть данный сканер актуален и можно его использовать и с современными операционными системами. Так, с Windows 7, 8 ну и 10. Как это делается, чуть позже в этом же видео я покажу и расскажу, как установить. И чтобы Windows последних версий нашел ваш драйвер данного э, сканера. Причем родного. Ну и работал с родным программным обеспечением а не искать на стороне какие-то другие программные обеспечения так что из себя представляет то есть предназначен он для сканирования максимум листов четвертого формата можно и меньше то есть оптическое разрешение 1200 на 2400 dpi но ну и сканирует где-то на разрешение dpi 600 лист четвертого формата в течение 16 секунд то есть поставляется есть еще вторая модификация в то время поставляла 60 то есть единственное отличие то есть ну там больше было кнопок имеется в виду на передней панели благодаря которым можно было нажать и получить быстро тот результат там было 4 кнопки здесь 3 и плюс еще установка была там подставка чтобы установить например этот сканер на ребро здесь в этом случае то есть устанавливается непосредственно в горизонтальном положении для того чтобы сканировать так помимо сканера еще поставлялась вот документация ну и поставлялся кабель до да, интерфейс подключения здесь старенький USB 1:1, ну и поэтому скорость сканирования очень большая. Ну и питание осуществляется непосредственно с этого кабеля. То есть, ну то же самое сейчас чуть позже видео мы увидим, как это все осуществляется сканирование ну, уже в современных системах программного обеспечения на Windows есть. Так, ну и были краткие руководства характеристики. Ну и вот раньше поставлялись CD-диски, на которых было записано э, инструкция по эксплуатации более полная, ну и программное обеспечение и драйвер данного сканера. Причем, да, кстати, касаемо современных систем, то есть на 32-битных Windows без проблем, а вот на 64 битных. То есть травер исходный не виден. То есть, ну и чтобы его видеть, нужно произвести некоторые операции и действия, не очень сложные, которые мы увидим в этом видео. Так что можно было? То есть открываем крышку. Здесь стандартная каретка, благодаря которой сканируется ваш лист можно использовать различные листы на сканирования плюс еще удобно то что этот сканер то есть если у вас достаточно большая книжка то есть при помощи крышки можно поместить книжку любого объема ну и сканировать при помощи вот этого механизма нас расположен в настоящее время идут версии от этих сканеров сотен и 220 я, по моему аналог но единственное отличие там немножко больше оптическое разрешение практически два раза то есть если здесь было 1200 на 2400 то там 2400 и 4800 соответственно то есть немножко больше вот ну, и еще есть здесь программное увеличение разрешения до 16000 ну, как правило им не пользуется достаточно оптического решения то есть он достаточно простой то есть любые документы картинки можно сканировать ну и в результате получить цифровую версию с которой можно произвести все необходимые действия с этим сканером вот. ну и скорость тоже увеличилась ненамного то есть если этот 16 секунд сканирует то те более современные то есть, ну, от 6 до 10 секунд вот. использовался он достаточно не часто, но иногда требуется отсканировать какие-то документы, а не сфотографировать их, то есть приходится использовать вот этот вот сканер. Так, ну и сейчас давайте перейдем уже в интерфейс Windows и более подробно я расскажу, как осуществляется установка драйверов программное обеспечение на современный Windows 10 для 64 разрядных систем. Так, итак, у вас есть, например, старый сканер Canon Late 25. И есть современная система, например, вот Windows 10, то есть обнаружено. И написано, что, к сожалению, не поддерживается. Ну я сразу же хочу сказать что и на windows 7 64 битной системы тоже не поддерживается поэтому ищем биску так ну и вот здесь вот выпадают отдельные драйверы вот на русском языке и на английском языке то есть какую вам необходимо на русском либо на английском скачивайте. При помощи помощью вот этой кнопочки загружайте себе на компьютер и еще вам понадобится толбокс э канона -э, ну, <coughs> то есть на русском либо вот есть немецкий английский ну, я думаю что лучше на русском языке то есть для русскоязычных для всех остальных то есть есть и другие языки скачали у меня просто это уже скачано то есть есть папочки туда же он английская русская версия и непосредственно toolbox то есть он поставляется раньше поставлялся виде дискет размером 1.44 мегабайта ну, нажимаете setup и устанавливается у вас это toolbox то есть это я все проделал Но вот здесь вот у меня и они есть вот Кан toolbox 4.9 благодаря которому будем пользоваться так как только установили toolbox и драйвер то есть она потребует у вас перезагрузить вашу систему ну можете перезагрузить либо пока не надо и делаем следующую манипуляцию то есть нажимаем правой клавишей на мой компьютер вот появляется у вас система специально я открыл то есть кто не верит то есть стоит вот Десятка домашняя 64-разрядная операционная система. Теперь вам нужно нажать вот дополнительные параметры системы. высадится вот такое окошко и нажать переменные среды. Так, и в нижней части, вот здесь вот, нужно вам найти, ну, там, типа путь пасс по-английски так вам нужно нажать клавишу создать у меня просто создано я нажимаю изменить и набрать следующую строчку то есть здесь вот следующую то есть c 2.0 Наклона чем-то туда windows ну и указать драйвер скайнера где находится в каком какой папочке все вот это достаточно нажали ОК, я отмену нажму то есть эта строчка присутствует дальше вам нужно что сделать соответственно перезагрузить вашу систему чтобы эта строчка начала действовать после запуска так сейчас я вот подключил сканер то есть это я все проделал так специально найду Canon Toolbox то есть он свободно работает так нажимаем параметры ну и как видим То есть ну здесь можно задать свои кнопочки. Так, ну и сканер десятки, восьмерки и семерки 64-х разрядной без проблем определяется. Ну и начинает функционировать. То есть ту надпись, которая была написана о том, что. сожалению вашего устройства больше не поддерживается можно игнорировать так ну и чтобы проверить рабоспособность то есть воспользуемся вот этой кнопочкой так ну и сохраним вот здесь вот путь указан либо свой можете указать то есть 30 точек четвертый формат а четвертого формата цветной ну и давайте нажмем так ну вот мы видим отсканированный вариант то что находилось внутри сканера canon late 25 то есть вот такое цветное изображение совпадает так всем спасибо за внимание кому было полезно то есть удачных покупок и безотказной работы с современными системами windows ну и до следующих обзоров до Свидания.